Представляем набор для ультразвуковой чистки лица. В состав набора входят профессиональные средства для проведения чистки лица. Это гель очищающий, мягкое неагрессивное средство для очищения кожи лица, снятия макияжа, а также для эффективного удаления кожного сала. Гель для дезинкрустации – средство для холодного распаривания, эффективно разрыхляет эпидермис. Лосьон для дезинкрустации – жидкое средство, которое помогает абсорбировать загрязнения во время процедуры. Правила использования. Шаг 1. Поверхностное очищение кожи. Несколько капель геля очищающего, Вспениваем и массажными движениями мягко очищаем кожу. Если нужно, этот этап можно провести два раза. Следующий шаг – холодное распаривание. Небольшую дозу геля наносим на кожу средним слоем, где-то полтора миллиметра. Закрываем кожу астматической пленкой или специальной полиэтиленовой маской, оставляем на 15 минут. Пока длится время аппликации, приготовим лосьон, емкость и веерную кисть. Третий шаг – непосредственно саму зипилинг, который стоит проводить по инструкции к вашему аппарату. Аккуратно освобождаем поверхность кожи от пленки, наносим при помощи веерной кисти лосьон и непосредственно проводим саму УЗИ чистку. Первый этап мы проводим и по УЗИ гелю и по лосьону. Следующие два прохода только по лосьону. В завершении процедуры хорошо очистить кожу от остатков средств при помощи салфетки и воды.